Добрый день, меня зовут Евгений. Я живу в городе Тюмени. Это, как вы знаете, это, наверное, столица риэлтов. Отсюда вышли такие крупные компании, как «Этажи», которые, известно, на ТСНГ уже. Вот. До этого я работал руководителем в одной транспортной компании, которая занималась перевозками сборных грузов по России. И на данный момент я не был продажником этой компании. То есть я не умел продавать чтобы это было достаточно хорошо и грамотно. То есть с риэлтором я вообще никогда не работал, и работал с ними всего один раз, когда покупал квартиру маме. Вот. И, и, и по, поэтому я решил, дайте я попробую тоже работать. То есть э, до курса я всего месяц изучал объекты города Тюмени, которые продаются на данный момент. Поэтому... Я вообще ничего не знал о риэлторстве. Я на курс пришел из рассылки, то есть я увидел рекламу, думаю, дай посмотрю, что там рассказывают. То есть, ну, я, я вступил в эту сферу, они рассказывают что-то новое. С руководителем мы достаточно много изучали всяких объектов, то есть всякие варианты, которые можно было проработать самостоятельно. Да, я как бы небольшой опыт получил от руководства, но увидя Дарью и Антона на одном из вебинаров, я сказал, да, мне это надо, и я смог получить от них максимум пользы, которые можно было только получить. То есть они достаточно доходчиво объясняют и достаточно грамотно это все разложено в этом курсе. То есть... Все фишки, которые они дают, это создание рекламной кампании, создание скрипта по работе с клиентами. Будь то это клиент, который пришел на вторичку, будь то это клиент, который пришел на новостройку. То есть можно уладить его сразу по многим делам, по многим вопросам, которым он скован и не знает, почему покупать ему то или иное объект недвижимости. То есть я вам советую идти на этот курс, потому что столько опыта вы не получите ни в одном агентстве. В агентстве он вам дают только маленький кусочек, который вам может понадобиться. То есть тут я запустил первое, я создал свой сайт. Вы хоть раз создавали себе сайт? Я создал. Второе, я сделал рекламу, потратив на нее всего там 2 или 3 тысячи рублей. И третье, я сделал две сделки за ну, на конечном этапе курса, но я сделал две сделки за месяц, то есть с нуля я пришел сюда совершенно неопытный, я сделал две сделки и вы тоже это сможете, так что подписывайтесь на них и покупайте курс, я думаю для вас это будет большой пользой.